Приветствую вас, друзья. Меня зовут Патрик, и вы на канале Globus Moto. Сегодня поговорим об экшн-камерах в качестве видеорегистратора и о видеорегистраторах специально для мотоциклов. Начнем. Многие из нас используют экшен-камеры в качестве регистратора на мотоцикле: то для записи контента, то для своих покатушек для YouTube. Но многие приобретают недорогие экшен-камеры для своего спокойствия и в случае разбора спорных моментов на дороге. То есть, как видеорегистраторы. Даже самые дешевые экшн-камеры дают неплохую картинку для разбора тех или иных ситуаций на дороге. Они компактны, не очень тяжелые. Конечно, в темноте они снимают достаточно посредственно. Да и емкость батареи ограничивает их использование не более двух часов. Для тех, кто таскает с собой пару запасных батареек, может это и выход. Но бывают моменты, когда камера выключается в самый неподходящий момент. Также с точки зрения удобства это накладывает некоторые шаманские действия. Приезжая домой, поставить на зарядку, на следующий день установить на шлем, на грудь, на мотоцикл и самое главное не забыть включить. Такого рода танцы с бубном интересны с точки зрения увлекательного квеста. Но что если вы забыли включить ее или заполнилась флешка? Ведь далеко не все экшн камеры способны писать по кругу, а только на свободное место карты памяти. Я уже рассказывал о таких видеорегистраторах как v -SIS. Сегодня мы рассмотрим более продвинутую модель. Пробежимся по сухим характеристикам. Название VSIS P6FL. Чипсет Mstar MCK8328. Достаточно мощный чип, чтобы принимать на себя и обрабатывать все видеосигналы, загоняя все данные на флешку без тормозов и лагов. Камеры от Sony IMX323 1800P Full HD. Эти видеоматрицы ставят на различные небюджетные видеорегистраторы, а также китайские экшен-камеры, которые многие из нас используют на своих шлемах. Матрица 6,3 мм по диагонали и 2,20 мегапикселей, 2,20, что для видео вполне достаточно с таким разрешением. И это все в незаметном корпусе. Wi-Fi. Можно подснять по телефону и не надо постоянно вытаскивать флешку, чтобы посмотреть на отснятый материал. Также можно в онлайн режиме с телефона наблюдать, что видит камера, а тут их две. Можно повесить спереди и сзади, что обеспечит информацию на 300 градусов обзора, потому как каждая из этих камер с шестью линзами, каждая обеспечивает по 160 градусов обзора, что не может не радовать. Кстати, к слову, об экшен-камерах на мотоцикле. С нашим заказчиком случилось ДТП. Он, как и многие, использовал GoPro для регистрации. Был спорный момент, и он решил показать на видеозаписи, как это произошло. Но, к глубокому сожалению, камера подверглась механическому воздействию, отломалась крышка, и флешка вылетела. Искали долго, но, не... но среди обломков пластика, мотоцикла, кусков фар и прочих деталей корпуса найти флешку размером с сим-карту так и не удалось. Так что же выбрать? Экшн-камеру? Я нашел примерно подходящую по характеристикам экшн-камеру на Алиэкспрессе. Стоимостью примерно 5500 рублей, это около 85 баксов. Так что же, будем продолжать танцы с губном, ежедневно переживая за то, что как запишет камера в шлеме, которая еще и свистит на скорости, воздействует на шлем как парус. Или обратить внимание на установленную стационарно две камеры, где в случае спорных вопросов не потеряется информация и не вылетит флешка. Стоимость такого комплекта в среднем от 8500 рублей. Это порядка 130 американских баксов. Вам необходимо только один раз ее установить. Установка несложная. Один увлекательный танец с бубном и барабанами вместо каждодневного. Гараж, друг, пару банок пива и ваш комплект уже стоит. Да, кстати, ссылки на этот девайс уже есть в описании. Также, воспользуясь QR-кодом, вы можете получить скидку 350 рублей, примерно 5 долларов. Это, конечно, не 50, но все же приятно. Давайте посмотрим, как снимают эти камеры, перейдя вот по вот этой ссылке по подсказке или в конце ролика. Вы сможете сравнить предыдущую версию v с регистратора. Да, кстати, другие бренды а, используют а, такую же систему и стоят они порядка, наверное, 25 тысяч рублей. Дополню. Если вы в поиске экшн-камеры с хорошей картинкой и хотите заниматься или уже занимаетесь качественным контентом, тогда, готовясь к видео, вам необходима хорошая камера и микрофон-шлем. Данные с этого видеорегистратора можно использовать как дополнение к вашему контенту, потому как на мой взгляд, картинка вполне достойная для того, чтобы сменить план в вашем видео. Давайте посмотрим, как снимают эти камеры. А спонсором сегодняшнего выпуска... Инна и канал глобус мотоэкип привет друзья вы на канале глобус мотоэкип и сегодня мы поговорим про мотоботы поехали друзья загляните на канал моей жены глобус Equip. где-то вот здесь будет ссылка Тут Инна поведает вам об экипировке, полагаясь на свой десятилетний опыт работы с экипом, побывав на таких крупных заводах в Италии, Дайнезии и Альпинстар. У меня иногда такое впечатление, что все начинались с кроссов Также Инна может стать вашим личным консультантом, сэкономить и уберечь вас от ненужных покупок экипа. Гол подписываться! На данный момент сейчас показывает регистратор P6FL. Можете оценить его картинку, качество, как видны номера, разрешение, цвет картинки, светосилу. Посмотрите на время и облачность времени суток. Не очень яркая погода. И тут же вы можете сравнить его с предыдущей версией, которая есть, ссылка в описании. C6L снимает именно в таком формате, как вы сейчас наблюдаете. То есть задняя и передняя камера в одном файле. Кстати, по ссылкам в описании вы можете перейти и посмотреть, сколько стоят P6FL и C6L. В видеорегистраторе нового поколения P6FL все файлы идут по раздельности. Также в программе вы можете их смонтировать как в одном файле, так же как на предыдущей модели. Либо же использовать данные раздельные файлы для своего контента, качество вполне себе достойно. Как дополнительные файлы можно использовать. Как вы можете заметить, оба видеорегистратора отображают дату и время. На бюджетной модели C6L необходимо выставить время с помощью текстового документа на флешке, прописав ее. На модели P6L и P6FL, оснащенные GPS-датчиком, необходимо только выставить часовой пояс. Я выставил плюс 3 часа и все заработало. Отображение даты и время можно отключить в приложении, если вам необходимо сделать файлы для контента. Присмотритесь, видны ли номера на данном грузовике или нет. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Также мы протестировали оба видеорегистратора в ночном режиме. И прошу вас, пожалуйста, оцените в комментариях, что вы думаете по поводу каждого из них. Потому как цена качества у них отличаются. О приложении. Давайте посмотрим на его интерфейс. Приложение называется Wi-Fi Camera Viewer. Заходим в него. Нам теперь нужно подключиться к Wi-Fi. Находим Moto DV. Пароль 123456. Нажимаем настройки, разрешение видеозаписи, выбираем, которое нам необходимо. Циклическое видео, каждые 3 или каждые 5 минут оно будет перезаписываться. Звуковая запись, да или нет. Вот GST это именно тот самый G-сенсор Уровень от 0 до 4 Желательно уровень ставить, чтобы был не очень чувствительный Кстати, что касаемо GST Я случайно поставил на двоечку И это была моя большая ошибка Видеорегистратор записал несколько фрагментов Когда я наехал на большую кочку Настройка поясного времени Сейчас я поменял обзор задней камеры или передней камеры. Я сначала подумал, что если я меняю обзор передней или задней камеры, то он пишет только на ту камеру, которую я выбрал. Нет, это только для того, чтобы мы могли визировать, под каким углом и что снимает в данный момент камера. Сейчас передняя камера. Сейчас вы увидите фото, которое он сделал. Вот именно вот это фото вы сейчас посмотрите на весь экран, качество картинки И вот я сделал еще одно фото Видеорегистраторы v имеют функцию включения автоматической записи при повороте ключа зажигания В данном случае я включаю вручную только потому, что мы не полностью подключили данный видеорегистратор А только для того, чтобы сделать на него обзор и можно было сравнить этот видеорегистратор с предыдущей моделью Давайте же я вам его распакую и посмотрим, что у нас в коробке В комплекте поставки вы найдете главный блок, две видеокамеры по 1080p, инструкцию с QR-кодами для скачивания приложения и полный мануал по установке на мотоцикл. В данном комплекте камеры одинаковые. На модели P6L вы обнаружите переднюю камеру на 1080p, заднюю на 720p. В данном комплекте камеры одинаковые. GPS со всеми коннекторами и проводами. Дополнительный пульт управления для включения провод удлинитель для прокладки мотоцикла. Блок питания. Кабель USB для коннектора с компьютером. И второй кабель для подсоединения камеры к блоку. Также здесь есть одно крепление, которое предназначено для блока. Блок, судя по всему, выполнен из металла, потому как он очень холодный, в отличие от той температуры, где мы находимся. Либо он имеет металлизацию. Также будут в комплекте стяжки и для чего-то какая-то салфетка. Видимо, для протирки камеры. Это, в принципе, все. Нет, тема на самом деле очень прикольная, бомбическая. Но вот подмораживает момент, то, что я сейчас настраиваю, получается, вот этот гаджет и постоянно на Wi-Fi, а у меня здесь свой Wi-Fi, и мне люди что-то пишут, и я не могу это прочитать, потому что мне приходится выключать Wi-Fi, переключаться. Вот в вот это, вот это, конечно, подмораживает. Но, в принципе, если я буду ехать где-то в городе, мне не нужно переключать Wi-Fi, потому что у меня он не подключен, да? То есть, мы его используем в пути, где нет Wi-Fi. Соответственно, мы подключились и едем, смотрим, что у нас там. Ну, то есть проблем вообще нет. Прикольная тема, пишет очень хорошо. Я думаю, что даже для того, чтобы сделать какой-нибудь контент, то есть для добавления контента, вполне неплохо. Я еще не разобрался с тем, как она работает с GPS. -ом. Попробую сейчас разобраться дома. Китай смысла программы, но она, я что-то не пойму, не могу с ней разобраться на этом старом ноутбуке. Я посмотрю сейчас попробую воткнуть, чтобы там, я так понял, по описанию, можно провести линию, черту, там маршрут рисуется, рисуется скорость, рисуется дата, где там я находился и тому подобное. Ну, примерно, как вы видели у меня на камерах Sony, которые рисуют маршруты и пишут примерно скорость. Вот такая же ситуация должна срабатывать на этих камерах. Там, например, какая была скорость, вы включили, прогнали через программу и все, у вас уже картинка образовалась. Ну, то есть, как бы для видео контента тоже подойдет. моему глубочайшему сожалению, я потерял файлы о данных GPS, поэтому не могу вам сейчас показать так, как оно должно выглядеть, но примерный файл прогнав через программу, которую вы видите на экране, будет у вас отображаться именно так, полоса маршрута и, соответственно, будет отображаться скорость. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, ставьте оценки, пальцы вверх, пишите комментарии, что думаете по этому поводу этих видеорегистраторов по данному выпуску и пишите все о жизни Вселенной и вообще. С вами был Патрик, канал Глубосмота, всем пока.